С 15 по 20 июня Даугупилс празднует свой 746 день рождения. Кульминация праздника города традиционно приходится на выходные. Уже в пятницу до Гупилчана-гостей города была прекрасная возможность насладиться особенной атмосферой и живописными видами. Субботы и воскресенье также обещают быть не менее интересными. Пятничным вечером музыкальное настроение воцарилось на площади Венебас в сквере Андрея Пумпура и парке Тубровина, где многие также наслаждались кулинарным предложением уличных кафе и ловили острые ощущения в парке аттракционов. Незадолго до заката над городом появились воздушные шары туплением темноты они расположились у Николаевских ворот в крепости и в парке на Эспланаде. Светящиеся воздушные шары стали прекрасным дополнением инсталляции музыкальных фонтанов. Если кто-то не успел это увидеть, еще ничего не упущено. Полеты шаров над Далгопилсом состоятся также в субботу вечером и в воскресенье утром, а инсталляции музыкальных фонтанов и светящихся воздушных шаров за новым корпусом ДУ можно будет наблюдать в субботу с 11 вечера до полуночи. На протяжении всех выходных можно будет наслаждаться музыкой в парках и скверах, посетить уличные кафе и парк аттракционов в парке Дубровина, бесп выставки Краевического и Художественного музея и Центра гончарного искусства. В субботу с 12 до 20.00 будет работать праздничный базарчик на улице Ригас, а с двух дня до восьми вечера блошиный рынок в крепости. В воскресенье в 11.30 все приглашаются на 188-ю годовщину освещения Далгопилской крепости. Будет поднен крепостной флаг, торжественно открыты Николаевские ворота, а в полдень прозвучит пушечный выстрел. С 12 до 13.30 за новым корпусом ДУ можно будет наблюдать за показательными выступлениями отважных парашютистов. С очередь вечером с 18 до 20:00 путешествие по 20 отправится музыкальный ретро кораблик. Полная программа мероприятий доступна на домашней странице самоправления daugupils.lv и cultura.daugupils.lv. Посетители праздника просят соблюдать все установленные в стране правила эпидемиологической безопасности. Пусть день рождения любимого города станет для всех радостным событием, полным ярких и приятных впечатлений. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.